Всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим холодный суп гаспачо. Это очень вкусный рецепт испанской кухни. Я его очень часто готовлю в жару летом вместо окрошки. Для приготовления нам понадобятся помидоры. Помидоры нужно брать очень спелые. Болгарский перец. Обычно в Испании берут зеленый, но можно также использовать красный. Огурец. Чеснок, соль, бальзамический уксус, оливковое масло, белый хлеб. Можно взять любой белый хлеб, батон или багет. И вода. Полный список всех ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. Сначала подготовим помидоры. Как я уже сказала, помидоры должны быть очень спелые. И вот такие прям мясистые, вкусные. От вкуса помидоров будет зависеть вкус вашего супа. Убираем плодоножку. Нарезаем помидоры на кусочки, чтобы нам было легче их помещать в блендер. Количество ингредиентов у меня рассчитано на 1 килограмм помидоров. Если вам столько много не нужно, то можно сделать на половину порции. Часть помидоров сразу перекладываем в блендер. По мере того как я буду перебивать, буду добавлять. Потому что у меня блендер где-то на литра полтора. Если у вас сразу все уместится, то добавляйте все сразу. Затем вот я беру примерно 250-300 грамм огурца. Огурец нужно очистить и нарезать на небольшие кусочки, чтобы легко поместить их в блендер. Болгарский перец разрезаем пополам и убираем семечки. Нарезаем и тоже помещаем в блендер. Меленько нарезаем один или два зубчика чеснока. На небольшие кусочки нарезаем белый хлеб. Если он у вас очень твердый, то можно предварительно замочить в воде. Понадобится примерно 100 грамм хлеба. Чтобы блендеру было легче сразу все перебивать, я добавлю немножко воды от общего количества. Добавляем 30 мл бальзамического уксуса, 2 чайные ложки соли и 40 мл оливкового масла. И теперь осталось самое простое, просто нажать на кнопку, чтобы все хорошо перемололось в однородную массу. Также это можно сделать с помощью погружного блендера. Теперь у меня здесь еще появилось немного места. Добавляю оставшиеся ингредиенты. Заодно сразу можно попробовать, если недостаточно чеснока, соли или растительного масла или бальзамического уксуса. Можно добавить еще по вкусу. И в самом конце нужно добавить холодную воду. Так как мы уже добавили полстакана воды, то я добавляю оставшиеся полстакана. Консистенцию можно регулировать по вкусу. Весь суп я тщательно процедила. Хотела вам показать, вот что у меня осталось. Это вот шкурочки от помидоров, от перцев. Обратите внимание на консистенцию супа. Получилось то, что нужно. Перед подачей гаспачо обязательно нужно убрать в холодильник. Подают его очень холодным. Сервируют гаспачо обычно в небольших тарелочках, либо в стаканах. Сверху присыпают мелко нарезанным болгарским перцем, красным луком. Ну и, конечно же, делайте все на ваш вкус. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч! Пока-пока!